Всем привет, вы на канале как заработать в интернете, в этом видео я вам хочу показать и рассказать приложение Аврора, в котором мы покупаем NFT генераторы Они нам генерируют токены монеты AVR. далее мы эти монеты выводим на PancakeSwap и обмениваем на реальные доллары Данная компания работает уже 7 месяцев, также сегодня будет ama сессия в общей группе и там будут разыгрывать вот такой NFT турбогенератор. Вы можете выиграть его совершенно бесплатно. Также вы можете выиграть 10 АВР. Ну, Со всем этим вы можете ознакомиться, перейдя на мой сайт. Здесь полностью расписано все за компанию Аврора. Веб-версия сайта, основной сайт, Marketplace. как скачать на Android, как скачать на iPhone и мой пригласительный код. Также вы можете воспользоваться трехдневным тестом взять себе турбогенератор NFT бесплатно на три дня и протестировать. Чтобы ввести партнерский код, вот здесь есть вся инструкция. Ну и вот дальше вот есть инструкция, у кого нет питомаска, ну и так далее. В данный проект я заходил, получается, с 1 декабря. Вот мое первое видео, я здесь вложил 300 долларов. Давайте посмотрим вот историю. Вот мой первый... NFT турбогенератор куплен был получается 30 ноября ну, можно сказать 1 ноября прошло ровно 4 месяца и за 4 месяца у меня появилось вот, еще 110 генератор и еще раз вот, 110 недавно также я его приобрел запустил в работу вот, 31 марта и сколько ж мне удалось за все это время заработать вот все мои транзакции вот, кстати, последняя транзакция 63 AVR. Я сейчас вам на базовом покажу. Вот я выводил 63 AVR, вот 069. Вот мой кошелек. Открываю вот, кошелек Metamask. Вот 0X 69. И вот они AVR у меня на балансе. Я их уже продал. Также для тех, кто хочет сейчас зайти в компанию, в данный проект, приложение и зарабатывать вместе со мной. Сейчас отличная возможность заходить в проект. Курс здесь вот стабильный и он сейчас ну, 0.6 AVR Очень хорошо можно вот сейчас реально заходить и покупать себе генераторы и зарабатывать в данной игре. Данная игра ⁇ это долгосрочный проект. Совсем вы можете ознакомиться, еще раз повторюсь, на сайте. По моим подсчетам я вот эти все суммы добавил, посчитал. Получилось у меня 1114 АВР. И на данный момент, если мы будем брать по этому курсу, мой заработок составил 654 доллара. Я от депозита 300 долларов сделал, получается, плюс 300 долларов. 354 доллара я уже Здесь заработал чистого профита за 4 месяца. Вот такой, друзья, заработок в приложении Aurora. Чтобы здесь приобрести генератор, возвращаемся вот на домашнюю страницу. Здесь мы можем приобрести себе NFT-турбогенератор 55, 110, 550, 1600, 5500, потом вот 11000, 55000 и 110 тысяч. У каждого своя доходность, разная стоимость. Но ну, если вы будете заходить, я вам рекомендую заходить именно сейчас, пока курс вот такой вот просевший. Потому что я смотрю, у меня много в кабинете регистрации, ну почему-то никто из вас не видит данный проект и не хочет в нем зарабатывать. Данный проект, он долгосрочный, это приложение, можно скачать на телефон, также можно вот веб-версию сайта пользоваться и один раз в 24 часа сюда нужно заходить и нажимать на плюсики заправлять свои генераторы. С вас списывается немножко АВР за то, что вы покупаете газ, амортизацию и масло. Вот такой друзья проект. Пишите свои комментарии что вы думаете по данному проекту. Также вступайте в официальный телеграм-канал Аврора. Там сегодня будет розыгрыш. Всем желаю хорошего дня и всем пока.